Второй матч на сегодня, дорогие друзья. Real Gangsters против Gas Station. Они вот такие, да. Заправка. Заправка и реальные гангстеры. Ничего больше здесь говорить не нужно. Нужно просто смотреть и наслаждаться этим матчем. Потому что реальные гангстеры лично для меня, по сути, являются... ...андердогами, да, в какой-то степени. Я абсолютно не знаю, чего сейчас от них ждать. Я вижу состав, понимаю прекрасно... Простите, друзья Что некоторых игроков отсюда я Уже видел ранее Знаю, на что они более-менее способны И предвкушаю довольно интересный матч Но, мало ли что, я там, конечно, предвкушаю, да Поножовщина вовсю уже идет Как-то, кстати, странно сейчас действуют Гангстеры Они почему-то как будто бы целенаправленно решили проиграть по ножовщину, стоя в банке и выпустив одного всего на всего игрока. Ну, выигрывают, разумеется, Газстейшн и, разумеется, заправка выбирают сыграть в атаке. Составы на ваших экранах. Дерзкая, Кисон, Хэппи-21 и Мутох. Вот это что-то очень интересное. Вот какой-то Мутох у нас появился. Ну и, конечно, реальные гангстеры. Это Санек, Димон, Санта. К1 и горячий. Ну, смотрим. Удачи командам. Это первая игра в рамках группы Б для э, гангстеров. И газ Гастейшн начинают весьма многообещающе. Два минуса от э, Мутоха. 21-й один фраг успел сделать горячий. Одну ответочку закинул. Кессон забрал горячего и К1-1. Остался... Мутох это слайд. <laughs> Понял, все хорошо. Окей. Окей, слайд гардиан. Так и будем его называть, значит, продолжим. Продолжим называть его слайд гардианом. кейван Минус дерзкая. Обидел. Обидел Виктория, да, по-моему, если я не ошибаюсь, кажется. Мне писал эйфория в чате. Да, Вика забыл. Вот. Виктория. Викторию нельзя. Это же девушка. Не надо ее убивать. <laughs> Просто отдайте... Отдайте победу команде, в которой есть девушка. Кисон. Ваншотит Кейвана, Раунд на этом заканчивается. Бомба не взрывается. Все живые и здоровы. Кроме команды реальных гангстеров. У них немножко со здоровьем в плане игровом проблемки. Саня, напомни зрителям про лайкосики. Вот. Ну, вы сами все, в общем-то, зрители слышали. Да, Виталий подсказывает и как бы намекает, что как бы было бы неплохо, может быть, прожать на палец вверх. Это было бы прям вообще идеально, ребят. Я, как всегда говорю, да, это как билет в кино. Кто-то может заплатить денежкой, кто-то может заплатить лайком. Но бесплатно смотреть не положено. Не пиратьте, не пиратьте контент. К1, <laughs> один минус, минус от Слайд Гардиана. И тут у нас почему-то неожиданно 3 в 3. Плюс еще и неожиданно хэппи стоит АФК. Ну, короче, что не матч, что не момент, то неожиданность. Горячий, 33 рус. Перестрелка с щепками... 31 хп остался. Почти как свой собственный регион Минус от э, слайд гардиона Худшотом, кстати говоря, с юспа вырубает горячего 2-0 А хэппи-то проснулся? Да, проснулся, отлично вот, постоял ФК, а соперники, по сути, даже и не знали, что он ФК стоит. <с> Господин ведущий, как звать вашу дочь? Я бы свою назвал Катя, поклонник этого имени. Мою дочку зовут Наташа. Я поклонник этого имени. <с> Бам! Хэппи! Вы думали, это хэппи сделал минус? Нет, это была дерзкая на самом деле, да? Она вот там вот сзади бегает. <с> сзади бегает и... Во... 21 ножом. ЛМ, спасибо вам за подписочку. Но подождите, ножом 21, как вообще что? Я не понял. <с> Я не понял. <с> Ни хрена не понял, дорогие друзья, как он там уже кого-то умудрился заточить. Обнож. Как мою маму. Совпаденница и мою. Да. Замечательное имя. <с> <с> ну, короче, дамы и господа мы. Сейчас я чувствую, опять кого-нибудь... Да, накуканят, наверное, на перышко. Смотри, 21-й решил вообще этот раунд... Вернее, этот матч только с ножами играть. Флэш. И флеш. Нет, смотри, слушай. Он понял, что тут зарезать не удастся. Десант, а... Димон... Почему Димон сидит в респе? <смех> что это за такая интересная позиция? Он второй раунд уже э, держит точки, находясь на КТ-респауне. Ну, может, он типа на миду должен был стоять, и просто мы попадаем постоянно, когда он стоит вот в другом месте. Это очень интересно, конечно. Ну что, горячий открывается на длину. В это же в самое время его тиммейт гибнет. И халявный минус по Кесону. Но времени не остается, поэтому вообще без разницы на самом деле, да? Глобально нет уже никакой разницы, добежит или... Ну, опять забрали дерзкую. Прекратите. Будьте вы человеками. Чего девушке поиграть-то не даете? 4-0. Также вожу вас в курс дела, дорогие друзья. Как только этот матч заканчивается, значит, команда «Заправка» нас покидают. И все. И в освоясь, так сказать Сегодня мы с ними больше не увидимся Следующий матч в 20.00 а, Все те же самые реальные гангстеры Сыграют с командой Мид На карте Тускана Это, кстати, очень интересно Потому что, ну, я честно скажу Скорее всего с 0.9, спасибо за подписочку Ты же Лил Кнайфер а, Да, абсолютно верно, Валик Точно-точно, братишка вот, короче, да, момент Момент того, что с, с, Третий матч этой встречи Вообще, не этой встречи, а сегодняшнего Игрового дня, он ä, будет проходить ä, Между Real Gangsters и, важно понимать Первым местом группы пока что Мид занимает вроде как первое место Если не изменяет память И поэтому, ну там так и так Будет соперник тяжелый но а учитывая, как сейчас начался матч Я так понимаю, что Реальным гангстером будет еще тяжелее когда играют пенсионеры, господин ведущий? В 21.00 сегодня. Последний свой матч в рамках группы Б. Три матча у них проиграно. Если они проиграют команде Real Gangsters, то уже можно сказать досрочно покидают этот турнир. Против Real Gangsters. Все оставшиеся матчи играют Real Gangsters против кого-то. Уго. <смех> о кесон там сплетки просто раздал даже дальше респауна не пустил ну я так понимаю в общем в чате мне писали что это сильные ребята и чат меня обманул жестко да <смех> Если бы я играл за гангстеров шестым игроком, мы бы все равно проиграли, думаю, пишет Володя Дуримар. Вот так вот, вот представьте. Нет, я не спорю, конечно, у заправки сейчас действительно неплохой состав. Кстати, Слайд Гардиан все-таки решил поставить никнейм Слайд Гардиан, за что ему большое спасибо. Дерзкая забирает Санту, 21-й, Слайт еще по одному минусу. Димон и Кейван на точке Б, а Бомба на точке А. В общем, не угадывают уже, заметьте, не первый раз далеко... Игроки команды э, Real Gangsters э, с тем Куда будут все-таки направляться их соперники слайд Гардиан расстреливает Димона и это 7-0 Вот, состав сильный, да, не спорю Ну, тут как бы, конечно, вопрос Вот, ну, что-то Димон какой-то потерянный Бегает, да, Санек тоже Как-то вообще его и не слышно, то он один килл Когда-то успел сделать и 7 раз Успел умереть Горячий, парадоксально, но в одном из раундов все-таки не умер Или там у него, я не знаю, может быть, реконект был Ну, короче, у всех по 7 смертей, у него 6 Сильнее нашего а... в плане, то есть А, Лил а! Лилилайк -like. Ты про этот, да, состав? То, ну, здесь-то нет, думаю, нет Слайд гардиан Кисон на диглах Ну тут, в общем, можно, я так понимаю Можно просто бегать на диглах, стрелять 8-0 Чё-то слишком пинг большой Алхимик У кого большой здесь пинг? Ну, можно сказать, у Димона 66 И у Кейвана 6, по 60 Вот такие пинги Вот у Санты даже сейчас 80 Ну и 77, у 21 У всех остальных, по сути, до 40 Пинг вполне себе приемлем. Изи для заправки. А, согласен. Йоу. Йоу. <связать> Давайте уже следующий матч, пишут в чате Радо. Слайд Гардиан и 21-й. Что-то там, короче, какой-то беспредел на меду устроили. 9-0. Ну, мои полномочия закончились. Я не знаю, что здесь даже просто говорить. И вообще, нужно ли здесь что-то говорить? Давайте я даже вот уточню немножко. Хотя, думаю, оставшиеся игры все такими же будут. Нет, Радо, вот 100% не все, потому что с пенсионерами Real Gangsters, а, я думаю, будут играть... Будут играть уже совсем не так Димона и Кей отправили уже в следующий раунд Кто-то со скаута, кто-то со снайперской винтовки Ошибка от 21-го, ему жизни Ну и Санта у нас на джампе здесь Пытается, смотри, сел такой хитрец, думаю, этого не найдут Да, 20-й фраг для Слайд Гардиана При одной-то смерти хороший результат Минус от Кисона и это уже 10-й Античит есть, и езди Всегда есть античит везде, хотя может и нет, не знаю, честно сказать, не интересовался. С мясом будет все ровным счетом также, тысяча процентов. Да, это сто процентов. Вот так, какой матч сейчас будет, вот какой счет сейчас будет, на следующем матче счет будет не меньше, я думаю. Но вдруг у реальных гангстеров будет какая-то замена? Какой-то сильный good лайк -like с фасткапа придет и просто катку сделает им. А почему нет? Слайд-гардиан со скаутом тоже уже, короче, прикалдесы со всех сторон прут. Бам! <laughs> просто сковородой потушил слайд-гардиан. Оппонент своего бомбу говорит, надо поставить. Сейчас, погоди, вернусь. <laughs> Замена всего состава. Ну а почему бы и нет? Не, а сколько там вообще, интересно, человек был зарегистрирован? По-моему, восемь. А, ну, то есть, три замены можно. Там, ну, или две. Одиннадцать, дорогие друзья. Я даже не буду говорить, короче, одиннадцать, ноль, десять, ноль, там, вот. Вот так, да? То есть, я 0 не буду говорить, я буду просто называть раунды, а, сколько заправка взяла. Есть же читы, которые не отследить. Есть, конечно, но ну, что поделать. Как мне говорили, есть античит. Да, вот, Снегурочка подтверждает. Зарил Гангстер сыграют дети маленькие. Ту Коут, ну, нет. Нет. Хотя, может быть, какие-то дети здесь действительно и есть. Ну вот, дерзкая. Давайте смотреть за Викторией. Давайте наслаждаться прекрасным женским контр В том контексте, что девушки же всегда играют... Ну, у девушек свое видение ситуации. Любой. И поэтому они по-своему немножко всегда играют. Мне всегда доставляется моя... Мария что делает, а? Ну. Просто потушила, Санька. Чего? Чего? У меня браузер... А, у меня на втором компьютере, что ли, браузер открыт? Нет. Подожди. Тогда откуда -то звук контакта сейчас был. А, все, понял. 12. 12, дорогие друзья. 23 к 1. Уже 23 к 2. Но все равно здесь, что, 2 КД. Господи, еще один килл сделает и просто... Просто 12. Просто КД 12. Это тебе... Прекрасный женский Counter-Strike. Это КС от девушки Мент. О, Радо. Я знаю, что девушка Мент покорила вас. Я знаю это. Real Gangster это сборная игроков паблика Не нужно смеяться, тут нет профессионалов А никто и не смеется, кто же смеется -то? Я абсолютно не смеюсь Я в свое время на своем, так сказать, кейсерском пути Тоже играл однажды против профессиональной команды Меня тоже очень сильно отлупили со счетом 16-0 И ничего в этом такого нет Все проигрывают Бывает такое, когда попадает сильная команда на слабую команду Это нормально это же турнир Турнир, правильно, правильно Сильные могут попасть на слабых? Могут Так получилось В чате выделываются Не, ну это неправильно Выделываться не надо Потому что, ну, что бы здесь ни происходило Всегда надо помнить, это игра Вот, тем более, Хэппи uh, остался один со Скаутом Против Санька и Кейуана Как бы вот сейчас получается uh, Если все так говорят, что команда Real Gangsters вообще нубы То проиграть нубам хотя бы даже раунд По идее за шквар Нет разве? А, и в таком случае Хэппи рискует сейчас зашквариться очень сильно, да? А если он по-прежнему будет играть со скаутом, он точно зашкварится <звы> Пам! <пы -пы -пы> Минус кейм <пы -пы> Понятно <пы -пы> <пы -пы -пы> Ой, хорош Круто развалил 13-0. Я вот такого расклада не ожидал. Я, честно сказать, ве верил в то, что Рил э, Гэнгстер сейчас выиграет раунд. Я даже больше того скажу. У меня палец лежал на кнопке прибавления счета к контрам. Но такого я не ожидал. Господин ведущий, где можно посмотреть турнирную таблицу? Во время перерыва между картами я ее всегда показываю. Но она актуальна только на вчерашний день всегда, да? То есть матчи, которые мы сегодня смотрим, не актуализируются в эту таблицу. То есть я их туда не вношу. И я же не буду после каждого матча новый скриншот таблицы делать. Поэтому там... Лил... С Рождеством и наход ноги. На ход... Вот на ход ноги точно надо. Сегодня у меня, к сожалению, болит палец дико. И... Да, сегодня я прямо это, хоть и ешь, короче. А, лил не курил, Валика и Пампа не подводил, вот такой вот сложный никнейм. А, я так понимаю, это все-таки Валик, братишка, да? Ты, наверное, стоит ждать. Что, а, сто, затроило опять. Стоит думать, наверное, это от тебя донатик. Да, спасибо. Ну а даже если не ты, в любом случае огромное спасибочики за донатик. На ход ноги пробросил, да, неплохо Димон, где Димон-то? А, Димон не знает, как бежать на точку Б <laughs> Ладно, шучу, конечно, Димон на сейв просто уходит Ну, я, конечно, мог бы сказать, что, типа, а зачем сейвиться, когда 14-0? Ну, просто ради чего? Типа, в следующем раунде эта МК поможет или что? А, но, с другой стороны, он даже если пошел бы, но он просто умер, все равно бы не затащил а, Вот так вот просто бывает Просто бывает Главное, не переживайте, не переживайте У всех бывают поражения При всем уважении к командам К одной и к другой Ой, на нож Я слышал, кого-то чирикнули А кого, тебя, что ли, чирикнули? Или кого? Короче, кто-то кого-то там это, Коцнул немножко Ну что, Димон, засейвленная м Только засейвленная м в предыдущем раунде Способна помочь Димону Я надеюсь, не зря же он ее сейвил ну, один в четыре. <смех> на сейф уходит. <смех> <смех> Просто. <смех> ну, простите, здесь я <смех> не могу не смеяться. Чувак на последнем раунде уходит сейвится. Как, как, как не посмеяться-то все-таки? <смех> а, ладно, огонь, огонь. 15-0. Матчпоинт. Второй... Как бы вторая половина может быть ультракороткой, если команда Gasstation э, просто выиграет пистолетку. Димон, да, да, да, да, кстати, точно. Димон! <laughs> Смотри, Газстейшн пошли в аркаду и поняли, что это, короче, Б. Придется выбивать теперь, да, потому что соперники уже на Б. Правда, еще, конечно, не все. По большей степени только прибежали, да? Какие-то. Какие-то уже. Ой, там 5-7 есть. Кого-то, вот у слайд Гардиана есть 5-7. Все, я смотрю за слайд Гардиан. Хэппи опять... А, нет, 21-я пока стоит. нормально, пойдет. Пойдет. Слайд-гардина из окна такой, настреливает по соперникам. Хоть бы кто-нибудь повернулся в окно просто. Ну, хоть бы кто-нибудь это сделал. Кисон! Дефьюз бомбы! И это, дорогие мои друзья, да, 16-0. Вторые 16-0 в рамках этого турнира. Первые были, по-моему, если я не ошибаюсь, пенсионеры против команды МИД. По-моему. И то я что-то не помню, а там точно 16-0-то было или все-таки 16-1. Ну, короче, даже если и так, то может быть и так, а может быть и никак, в общем. Ну, 67% проголосовавших за команду Заправка угадали. Молодцы, ребята, я вас поздравляю.